В Одессе и у него хватает наглости гадить на сторону, которая его приветила во время пандемии. Да, еще он рекламирует бизнес стороны агрессора и анализу в шуточной форме его похождений. Итак, я сварганил этот афоризм. Есть еще сотни, как минимум, которые ты услышишь, если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания. Алекс, попрашивай, с его болта слетела. Гайка